Там, где русло впадает ярый жар Никого не пугает снов пожар Никого не стесняет мир любви Может, кто-то и знает, сам ловит там, где русло впадает, и в мир иной, там, где нас убивают, жар и зной, и никого не погубит этот пар, потому что нас нету, и есть кошмар.